И всем привет, с вами Павлента. Сегодня мы играем в спид-симулятор. Скоростной симулятор. Тут, походу, никого нету. Почему, я не знаю. Я пока что играю, но мы сейчас очень медленные. Но прыжок хороший. Нам бы еще добежать до, до, этого фиолетово до фиолетовой штуки. пойдет где-то года два. Ну, у нас сейчас вот это. Потом будет вот столько, потом стоит, столько. Потом вот столько и будет вот такой спит. Потом робит. А, 20... За 20 тысяч. Тысяч? Скорость? Мне кажется, не... Кажется, я не буду подавать 20 тысяч скорость, потому что это очень много. И мы почти допались. То до синь почему-то зеленая была синяя. Так близко, но так, но так далеко. Опа, к нам еще кто-то А У него вот тысячу, гу, го го Пускай это кто-то. или кто? А это не галопы, я просто перепутываю всегда блогер. Ну так получается, то он как медленно бегает, но у него тысячи. Так, новый нович, новичок пришел, еще один. Хотя бы я не на последнем месте. Кстати, я забываю еще это делать, ну, пить. Давай заберись. Во, наконец-то, забрался. Опа, красный, красный, красный. Мне надо добраться до этой красной. Я сейчас, походу, побыстрее так доберусь до красной. Да я таким медленным был. ⁇ -мо ⁇ опять перекрасились в зеленую. Вы в зеленую перекрасились. Почему? зеленый дает дают плюс 10. Не плюс 10 не надо, мне нравится. Надо плюс 100, плюс 50, плюс 40, плюс 20. этот пассо скочут. Я только так долго добирался. Ладно, платное тут для когда Так и не говори, что ты сейчас появишься тут. Сколько красно? Плюс О, что? О, мне уже нравится. Кругла цифра. Кстати, желтая. Желтый. Так, желтый дает плюс 500 Ого! я уже быстрее начал идти. Кстати, я могу просто поменять уже. Так, на синюю. Экипировать. И да, у меня уже синяя. Это плюс 25. Как я понял, синяя самая тупая. А, нет, это желтая. Кстати, а фиолетовая сколько дает? Неужели 500? Ой, не 500, а 1000? Чё? Нет. Я так долго добирался. Ладно, так. Как говорится, терпение. И тут все, перетат. Такая уже... О, о, о, о, о, сколько дает? 250. Но а желтая лучше. Но все равно хорошо. Так, зелная я забыл 10? Да, 10. А, значит, зелная самая фиговая. Кстати, я, я забыл. А 20, я понял. Так. О, синяя. Надо добежать. Идём, идём, идём. У самого большого. Ну, около 1 рбит уже в 6000. Ого. Пошкод. Что? Что? Ну, 6 тысяч а он бегает. На красном. Почему? Э! Не сбивай меня с ног. Так, сколько? Только пять минут. Ну ладно. О, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Докасну, да докасную. Ах ты ж, ходите. Да хватит тут бегать, харе. Пускай пошел это там. Надеюсь, что-то нет. Ну давай уже тысячи хотя бы, кстати. А, надо, надо только 2000 что я получил желтую. Он собирает самое лучшее. Этот какой Этот человек. Опа! Меня опять обогнали. Меня обогнали я самый последний что ну почему он вроде был на самом последнем месте Тот человек а он ушел ушел и пошел лучше бы этот ушел ну, по этому я говорю Ладно. О, желтая, желтая, желтая. Все, я, я на втором месте должен. Больше никто. О, красное, красное, красная. Плюс еще 100 Плюс 10. О! еще одна сотка. Кстати, я могу уже так сделать. Оп! Красная. я уже могу еще лучше. Э, э, э, э, э, это моя, это моё. Во. Теперь будет, когда я накоплю на 4000 будет еще лучше. Так, так, так. Я быстрее тебя. Давай, опа. Дальше, опа. О, фиолетовая. Давай, опа. Да. Ну, уже скоро будет четыре тысячи. еще ну, нельзя забывать по этим мелким суммы я с них еще начинал ну, опа красная это осень сейчас за красную скажу а потом уже за синий опа Что-то носишься как угорелый. Моя! Фух, я успел, я успел. Он Но носится как угорелый. если что, ты меня под научил так говорить.